Суват Чин Чан Туэк, живущий в провинции Районг на востоке Таиланда, во время рыбалки обнаружил плавающий желтый камень. Он очень удивился своей находке и привез ее домой в качестве сувенира. Этот удивительный предмет он хранил у себя целых пять лет. Все это время ни Суват, ни его семья не знали о высокой ценности этого камня. Хозяин даже иногда точил об него нож. В феврале 2019 года по телевидению рассказывали о подобном камне, найденном в Южном Таиланде. В репортаже сообщилось, что это амбра или так называемая китовая рвота, которая оценивалась по-нашему в несколько сотен тысяч рублей. Именно тогда Суват подумал о своем камне и решил узнать его стоимость. В марте журналисты приехали в дом Сувата, чтобы побольше узнать о находке. Они подтвердили, что это действительно амбра. Весит она около 2,7 килограмма и оценивается в сумму более 2 миллионов рублей. Узнав об этом, Суват сказал, что одновременно счастлив и растерян от того, что его камень оказался ценным. Ведь если бы он знал это раньше, то хранил бы свое сокровище тщательнее. Когда он принес его домой, камень был гораздо больше и тяжелее. Дело в том, что в свободное время Суват занимался резьбой по дереву, и иногда он точил об этот камень свои ножи. Амбра – это воскообразное вещество, которое создается в пищеварительном тракте кошелотов. На протяжении многих лет воск накапливается и собирается в одну большую массу. Затем выходит из организма с экскрементами или уже из мертвой рыбы. После этого амбра долго плавает в море, затвердевает и приобретает серый цвет. В таком виде она имеет большую ценность для парфюмеров. Амбра высоко ценится в парфюмерии, так как она помогает стабилизировать запах, чтобы аромат дольше сохранялся.